Дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии Уроки доброты Меня зовут Евгения 30 марта Русская Православная Церковь Отмечает память Преподобного Алексия Человека Божия Сегодня я познакомлю вас С житием этого удивительного Святого В Риме На берегу Тибра в просторном доме с мраморными полами и фонтаном жили Ефемиан и Аглаида. Важный сановник, близкий к императору, Ефемиан вместе с тем был так добр, что о его благонравии в Риме знал и стар, и млад. Каждый день в доме Ефемиана накрывалось три больших стола для вдов, сирот, странников и больных. Если дела не задерживали его во дворце, за общий стол, заодно с народом, садился и сам хозяин. От всех его можно было легко отличить по белоснежной тоге с латиклавой, широкой пурпурной полосой по подолу тоги. Под стать Ефемиану была и супруга его, Аглаида, тихая, мягкосердечная женщина. Уважаемая императором, Почитаемый народом, Ефемиан все же не был до конца счастлив. Они с супругой не имели детей. «Господи, вспомни обо мне, недостойной рабе Твоей!» — молилась Аглаида. «Благослови меня стать матерью. Дай нам, сына, радость в жизни, опору в старости». И Господь услышал молитву ее. К великой радости мужа и своей Аглоида родила сына в крещении, наименованного Алексеем. С шести лет мальчик пошел в школу, где проходил обычные для того времени светские науки. Особенно старательно он изучал священное писание. Алексий рос рассудительным и послушным отроком. Отец с матерью не чаяли души в сыне. Куда бы ни послал его отец, что бы ни попросила мать, он откладывал свои занятия и стремглав бежал исполнять поручения. Отец брал его с собой во дворец, мечтая воспитать в нем государственного мужа. Мать, читая сыну исторические хроники, творение святых отцов, видела его как будущего философа, богослова. А юноша, наблюдая мимо текущую жизнь, Видел, что вполне счастливы лишь те люди, которые ежедневно кормятся у его отца. Подобно евангельским небесным птицам, они не сеют, не пашут, им не нужна слава. Они не завидуют друг другу, как сенаторы во дворце, никого не обманывают, как торговцы на рынке, не спорят до драки, как публика в цирке. На Господа возложив печаль свою, они живут тем, что есть. И благодарят Бога за все. Как хорошо бы и ему жить так же. Но он сын богатого, видного человека. Для него этот путь заказа. Когда Алексей вступил в пару совершеннолетия, в жизни его произошла перемена. Родители подыскали сыну-невесту, девушку из императорской семьи. Породниться с императором – это, конечно, великая честь. Но думы сердечные были у Алексия не о супружеском житии. Однако власть отца в Риме была непререкаемой. Алексия обручились с невестой, а в церкви святого Ванифатия совершили таинство бракосочетания. На свадебном перу были веселы все, кроме жениха. Веселились родители Алексия, императорская родня, новобрачная, только молодой муж был задумчив. Задумчивым он вошел в храм Ванифатия. Таким же вышел из него. Не улыбнулся, не рассмеялся, когда его поздравляли. Как покорный сын, он не посмел перечить отцу. Но душа его вожделела молитвенного подвига. Гости разъехались. Праздничный шум утих. Дом опустел. Супруга Алексия ждала его в своих покоях. Ласково погладив вьющиеся волосы молодой супруги с вплетенными в них цветами, Алексий снял с пальца обручальный перстень. «Сбереги его», — сказал он, подавая перстень, «а наши мечты и упования поручим всеведущему Богу. Своей благодатью он создаст для нас с тобой новую жизнь». Удалившись в свою комнату, Алексий быстро переоделся в заранее приготовленную бедную одежду и бегом пустился в морской порт. Молодая супруга ждала, когда Алексий вернется. Так она поняла его слова. А в это время корабль, отправлявшийся в Лаодикию, уже выходил в открытое море. Святой Алексий сидел, забившись в промежуток между тюками товаров. Вот, поймав попутный ветер, туго захлопали паруса. Дыхание моря опахнуло лицо юноша. Убедившись, что задуманное удалось, за ним нет погони, он вышел из своего убежища с молитвой к Богу. «Боже!» — молился на палубе Алексий. «Спаси меня от суетной мирской жизни, а на страшном суде удостой стояния одесную тебя со святыми угодниками». Долго длилось морское путешествие. Долго длились пешие странствия Алексия по суше, пока он достиг города Эдесы, где хранился нерукотворный образ Господа Иисуса Христа. Не пожелав никуда уходить от великой святыни, Алексий раздал местным нищим и беднякам имевшееся у него золото. Приютился на паперте церкви Пресвятой Богородицы, и жил тут подаяние. По воскресным дням Алексий приобщался при чистых христовых тайнах, а за неделю милостыню отдавал престарелым нищим. Питался он корками черстого хлеба, запивая их водой. От столь воздержанной жизни святой угодник исхудал. Лицо его избороздили глубокие морщины. Глаза ввалились. От постоянного пребывания на улице под палящим солнцем голос его охрип, а кожа потемнела. А время, когда родители Алексия вошли в комнату новобрачных, чтобы поздравить их с началом семейной жизни, их встретила одна заплаканная молодая невеста. Узнав о странном исчезновении сына, Ефемиан приказал тщательно осмотреть весь дом, от чердака до подвала. Поиски длились целый день пока один из рабов не признался, что видел молодого хозяина, бежавшего в направлении порта. Послали людей в порт, и они принесли безрадостное известие, что ночью Алексий неведомо куда отплыл на корабле. Мать и молодая супруга зарыдали. В грустных раздумьях провел бессонную ночь Ефемиан. Что произошло? Почему сын оставил родной дом, где все любили его, где все было к его услугам? Связи в императорском дворце обеспечивали ему блестящее будущее. О чем еще можно было мечтать? Чего желать? Позвав верного слугу, Ефемиан снабдил его золотом, отрядом рабов и молился служить службу. Объехать империю, но найти пропавшего сына. Посланца Ефемиана избороздили всю римскую державу. Плыли морями и реками, скакали на лошадях, шли с проводниками через горные перевалы, всюду расспрашивая об Алексии. Наконец на их пути оказалась Эдесса. На паперте церкви Пресвятой Богородицы сидел изможденный нищий. Ветхие лохмотья едва прикрывали его тело. Старчик, Бросив к ногам нищего золотой динарий спросил посланник Ефемиана, ты, должно быть, многое повидал в жизни. Скажи, не доводилось тебе встречать молодого юношу по имени Алексей? Дома о нем сокрушаются родители, льет слезы любящая жена. Алексей узнал слугу отца, который в детстве спас его от разъяренных псов. И смиренно ответил, что такого юноши он не встречал. Суровый пост так изменил внешность Алексия, что собственные слуги не узнали его. И Алексий возблагодарил Господа, сподобившего его принять милостыню от них. Как один день пролетели 17 лет. Зиму сменяла весна, лето уступало место осени. А Алексей дневал и ночевал на церковной паперте. Своим безропотным и чистым житием, снискав любовь Божию. В церкви Пресвятой Богородицы служил благочестивый Паномарь. Возжигая перед всеночным бдением свечу образа Богородицы, он услыхал тихий голос, словно струившийся от образа: Введи в мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного. Молитва его восходит к Богу, как ароматное кадила, и Дух Святой почивает на нем. Пономарь задумался, кто же этот избранник, что уже при жизни удостоился Царствия Небесного? Он перебрал в памяти всех прихожан, своих близких, знакомых, и ни на ком не мог остановиться, кто бы, по его мнению, мог заслужить такую честь. Тогда Банамар обратился к Богородице с молитвой чтобы она сама показала этого человека. «Сидящий на паперте моего храма нищий», — вновь прозвучал тихий голос от иконы, с почетом ввел паномарь святого Алексия в церковь. Горожане, узнав о великом чуде, окружили Алексия особыми знаками внимания и милостыню подавали такую обильную, что он теперь столько собирал за неделю, сколько раньше за месяц. Храня свою душу от губительных соблазнов людской славы, Ненастной ночью Алексий покинул Эдессу. «Скруюсь в Киликии», — глядя на струю воды за кормой корабля, — думал Алексий. «Там меня никто не знает. Буду жить при храме апостола Павла». Ночью поднялась буря. Налетевший свирепый шквал в клочья порвал парус. Громадная волна как соломинку переломило рулевое весло. Неуправляемый корабль швыряло по волнам. Все готовились к неминуемой смерти. «Помолись за нас, святой человек!» — обратился капитан, уроженец к Алексию. «Верю, Господь преклонит ухо к твоей мольбе». Только он сказал это, как матрос, сидевший в бочке наверху мачты, закричал. «Земля! Земля!» Пристально всматриваясь в приближающийся берег, капитан перекрестился. «Слава Богу!» — сказал он. Перед ними была Остия морские ворота Рима. Сам того не желая, Алексий очутился в родном городе. Сердце его обнял холодок волнения, когда ступил он с борта корабля на причал. Вокруг все было так знакомо, так близко, и в то же время так далеко он стал совсем иным человеком. У родительского дома он догнал многолюдную процессию. Отец его возвращался из императорского дворца. Шедшие впереди рабы трубили в трубы. Рослые носильщики несли богато из украшенной носилки, в которых возлежал отец. Алексей упал перед носилками на колени. «Великодушный человек», — сказал он, — «дозволь рабу Божию поселиться на твоем дворе. Господь благословит тебя за милость, а если кто-нибудь из твоих родных странствует в дальних странах, да возвратит он тебе его здоровым». При словах жалкого нищего Ефемиан вдруг подумал о сыне. «Что, если и он сейчас умоляет кого-то о милости?» «Живи, добрый человек, у меня!» «Будь как дома», — сказал Ефемиан, утерев набежавшую слезу. И обратился Карабан. «Устройте, бедняги, помещение близ дверей, чтобы я мог чаще видеть его». Так Алексий поселился на дворе своего отца. По-прежнему он питался только хлебом и водой. По-прежнему не смолкало в его сердце молитва к Богу. Напротив коморки Алексия, было окно его венчанной супруги. Она осталась жить в доме Ефемиана, надеясь, что любимый супруг вернется к ней. Часто слышал святой угодник рыдания матери и жены, часто видел их слезы. Их печаль переполняла его сердце жалостью, но он не мог открыться им, не мог сложить добровольно взятый на себя подвиг. Незаметно протекли еще семнадцать лет. Удивительно было терпение человека Божия. Сколько неприятностей, оскорблений он испытал от рабов своего отца, которые не упускали возможности дать ему пинка, отвесить оплеуху, дернуть за волосы или облить помоями. Над тем, кто был сыном господина дома, наследником, кто мог подвергнуть их жестокому наказанию, рабы издевались как над бесправным преступником. Рабов раздражало, злило, что по приказу Ефемиана этому презренному нищему доставлялись лучшие кушанья с хозяйского стола. Алексий отдавал их нищим. А они вынуждены довольствоваться жидкой похлебкой и пить кислое вино. — Мы хоть работаем по дому, — досадовали рабы. — А этот лодр сидит и ничего не делает. — Нет, друзья, — возражал завистникам один добронравный раб. Этот человек великий молитвенник. Да что прок от его молитв, слышал он в ответ. Молча переносил издевательство Алексей, зная, что рабы в душе неплохие люди. Просто дьявол вселяет в их сердца зависть и злобу против тех, кто старается жить по заповедям Христа. Однако недолго оставалось святому подвижнику совершать свой подвиг. Ему был открыт день и час его кончины. Добыв свиток, папируса и чернила, Алексий весь вечер писал родителям письмо. В нем он изложил свою историю, начиная с детских лет и кончая возвращением в Рим. Он просил прощения у родителей и супруги за причиненную им своим бегством многолетнюю скорбь. Он и сам скорбел в разлуке и молился о них, чтобы Господь за долготерпение удостоил их Царствия Небесного. В воскресный день в соборной церкви Рима папа Иннокентий совершал богослужение. Когда по завершении литургии святитель с клером вышел на середину храма для молебствия, из алтаря раздался неземной голос. «Поищите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, да помолится он о граде Риме и народе его». Люди бросились на поиски такого человека, но как найти его? Ведь Рим — огромный город, который и за неделю не обойдешь. Когда в пятницу утром Алексий отошел к Господу, римляне собрались в церкви, умоляя Христа, чтобы сердцеведец сам назвал имя своего угодника. «Ищите человека в доме Ефемиана!» — прорек голос в алтаре. Император посмотрел на своего сановника с упреком. Почему же, имея в своем доме святого, ты скрываешь его от нас? В моем доме святой, опешил Ефемиан. В своем доме я знаю всех до единого. Один раб трудолюбив, но ужив. Другой честен, но работает из-под палки. Третий и трудолюбив, и честен, но несносный сплетник. Четвертый хозяин. Может, этот наш домовый нищий? шепнул на ухо Ефемиану добронравный раб. Он постится круглый год, посещает службы, с кротостью переносит все, что выпадает и на его долю. С захолонувшим от чего-то сердцем Ефемиан поспешил к себе домой. Вбежал в тесную коморку, но обрел нищего уже мертвым, со сложенными на груди руками. В сумрачное жилище протиснулись и император с папой. Лицо усопшего сияло, словно лик ангела, и что-то близкое, да более родное, почудилось Ефемиану в его чертах. Нищего покрыли богатыми тканями, вынесли наружу. Папа Иннокентий взял из его руки скрученный в трубку свиток. В доме Ефемиана скопилось не одна тысяча людей, но было так тихо, будто двор был безлюден. Все слушали, как чтец, зачитывая свиток, повествовал о многотрудном молитвенном пути человека, возлюбившего Господа Иисуса Христа больше самого себя. Едва чтец огласил первые слова, Ефемиан и Аглаида упали на тело сына, оросив его слезами. Сердца их терзала мысль, что 17 лет они проходили возле родного сына, не зная, кто он. Ненастной осенью они находились в тепле и неге, а сын их дрожал от холода. Собираясь к императору, они надевали лучшие одежды, а их возлюбленное чадо укрывалось гнилой холстиной. Они выплакали глаза, считая, что сын их в чужих землях, а он был возле них. Почему сердца их молчали? Почему они не подсказали им, что их радость, их любовь рядом? «Сын мой родной», — рыдая стенал Ефемиан, — «столько лет ты жил рядом с нами, видел наши слезы и не открылся нам, не утешил нас в старости. Взгляни, и жена твоя состарилась вместе с тобой. Что же мне делать теперь? Оплакивать твою смерть или радоваться, что мы все же нашли тебя, и теперь ты навсегда с нами?» Вместе с родителями и супругой святого плакали император, Папа Иннокентий, военачальники, вельможи и весь простой народ. По повелению Папы Иннокентия, тело святого понесли в центр города. Тому, над кем рабы издевались, воздавались почести, каких не удостаивались ни папа, ни император. Как грубу страдальца, добровольно обрекшего себя на изгнание и поругание, препадали тысячи людей. Слепые прозревали, недужные исцелялись, расслабленные начинали ходить. Семь дней не иссякал людской поток к мощам нового святого. И всю неделю у дорогого тела находились родители Алексия и его жена, до гроба сохранившая верность супругу. Его погребли в церкви святого Ванифатия на Авентинском холме, где святой угодник венчался, там он и нашел вечный покой. Так преподобный Алексий, человек Божий, всем сердцем возлюбив Господа Иисуса Христа, отворил врата Царствия Небесного своим благочестивым родителям и своей супруге. Дорогие братья и сестры, чему же нас может научить житие этого великого святого? Конечно, ни в коем случае мы не должны думать, что мы тоже должны по примеру Алексия бросать своих близких, семьи и куда-то уходить, нищенствовать. Это крест был дан Господом как послушание именно Алексию. Но мы можем у этого святого научиться очень важным вещам. Это все время держать свой ум в молитве, смирению, терпению, прощению обид. И, конечно, и выполнять все это, находясь, конечно, на своем месте, неся свой крест. От всей души поздравляю вас с Днем памяти Святого Алексия, Человека Божия. И дохранит вас всех Господь молитвами этого дивного годника Божия. С праздником!